это время и сегодняшний день начинает, передает старт следующего года, который, как, наверное, вы не знаете, объявлен науки годом Японии и России. То есть будет проходить огромное количество мероприятий представителей российского академического сообщества на территории Японии. А японские наши коллеги, надеюсь, будут работать и на наших площадках. Для нас это особенно важно, поскольку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 Народная премия имени Завойского стала знаковым событием в культурной и научной жизни Республики Татарстан, и ее столица города Казани, имеющей замечательные научные традиции. Напомню, премия имени Завойского была основана в 1991 году. С тех пор, почем чем название ее лауреата, было удостоено более 30 видных ученых из разных стран мира. В завершение, таки же прочитал лекцию, посвященную своим научным разработкам. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.